Директор Украинского Павлоградского химического завода, производящего ракетное топливо, Леонид Шиман, допустил возможность нанесения ракетного удара по российским объектам. Об этом сообщает РИА Новости, по его словам, украинская Ольха способна поразить инфраструктурные объекты в России. В качестве примера Шиман назвал НПЗ в городе Каменск-Шахтинске Ростовской области. Ранее на Украине заявили о необходимости создания ракет которые могли бы покрывать всю территорию России. Такие ракеты можно было бы рассматривать как оружие сдерживания, считают в Киеве. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.